<laughs> . родился в семье вот так если официально говорит служащий отец мой был партийный работник вот член партии он был с 19 -го года в азербайджане вот революция была и в 20 году в азербайджане поэтому он до это был рабочим на нефтяных промыслах вот, Мобиля, Ротшильда и других вот этих э, э, людей, которые впервые в Азербайджане начали добывать нефть. Поэтому вот он прошел сложную жизнь и очень такую насыщенную. Вот. Мать. У меня санаханом. Отца звали Таймур. Теймур Гейдарович. Гейдаров был. А мать, сона Дарьях, Кизы. Дочь, вот, Дарьях. Вот. И отец был с тысячей. Родился он в тысячу. 1898 году а мать родилась в 1901 году вот в 30-е годы уже в, 30, в 37 году у нас было 5 детей 5 детей значит старшему был, он с 27-го года был. не, видно да, да, 26-го Старший брат Сабир, он был с 26 -го года, средний брат был с 27 -го года, Майер, а мне был, я родился в 28 году. А потом в 32 году родилась одна сестра, а в 37-м вторая сестра. Значит у нас было пять детей, Младший было. Два месяца вот в 1937 году, а старшему брату было 11, а мы вот остальные были между ними и в 1937 году отец мой был первым секретарем Лачинского района Вот. и в 1937 году он был арестован. поздно пошел в школу, мне было 9 лет, поэтому я год или два пропустил. И вот в 9 лет я, вот отец отвел меня в школу, это было 15 сентября, потому что в Баку была жара, и из-за того, что жаркие, яркая погода стояли, то Тогда не с 1 сентября мы начали учиться, а с 15. Вот, вот такие правила были. И вот 29 сентября автозабрали. Забрали. И я хочу сказать, что потом в 1966 году мне показали его дело, вынули из архива. И, откровенно говоря, я тогда обратился к Ер Алиеву, он заместителем председателя комитета госбезопасности работал. Попросил, чтобы он показал мне дело отца. И, и, и он через неделю позвонил мне. И я был у него вечером. И, и часа три я ознакомился с делом своего отца. Его обвинили в том, что он член контрреволюционной организации троцкистко зиновьевского толка потом за э, вторая статья там обвинение было в том, что он э, э, якобы э, э, хотел отделить Азербайджан от СССР а третье было террор, четвертое ⁇ вредительство. И вот четыре тяжелейшие статьи, где он в конце, там тройка их судила, третьего, в ночь на 4 июля 1937 -го года, и 15 минут его спрашивают, вы виновны своих там он сказал и он отвечает, что я не виновен и я никакого отношения к этому я не имею я честно служил Советскому Союзу это было 15 минут длилось вот это вот Суд, и, и там в этом деле лежит справка, что приговор приведен в исполнение, буквально, вот, видимо, по выходе из суда, и суда этой тройки, Понимаете? Поэтому мы не знали об этом, откровенно говоря. Нам говорили, что он сослан, и что... Он и вернется, и все это, но оказывается, между 20, 29 сентября и 4 июля вот, делалось вот это вот 8 или 9 месяцев событий, после чего он был хрестрелен. Ну и, конечно, наша семья попала в очень тяжело. Это были предвоенные годы. С нами никто не разговаривал К нам никто не приходил Соседи, откровенно говоря, боялись и отворачивались Поэтому наша семья оказалась в какой-то серьезной изоляции Поэтому... А тут еще война началась, голодные годы пошли. И я хочу сказать, что я иногда удивляюсь, как наша мать, неграмотная женщина, женщина, которая своим трудом как-то сумела воспитать нас. И воспитать, знаете, не озлобленными, не и в духе, в духе доброжелательности. И вот она сумела сохранить вот а, нашу семью. Хочу сказать, что а, а, все эти годы мы старались три брата и две сестры обелить имя нашего отца, нашей матери. Поэтому в этом. Отношения, вот так глядя на прошлое, иногда думаешь, как вообще можно было вот в сороковые годы, начало 50-х годов вообще выжить. Через неделю я получаю реабилитацию, справку а, от военной коллегии Верховного суда СССР. И там справка, что Салахов, Солахов а, Таймур Пельдороглы посмертно реабилитировал, а, потому что да, а, не было основания Вот со преступления и, и в связи с чем его реабилитировали. Ну и я хочу сказать, что я потом отца восстановил в членах партии, его восстановили вот и в должности, потом выдали матери пенсию республиканскую. И где-то вот, имя отца было Абеллина. Вот и вот этот стержень, огромный, большой, он расцвел это впечатление, что мать нас охраняет. Она согревает нас, и она с нами разговаривает. Вот здесь я описал ее портрет. В то время болела, и, и она где-то уходила, и она никогда не жаловалась. И вот здесь вот я написал ее портрет со спины, и получилось так, что вот она смотрела вдаль, и лепестки этой большой агавы – это были мы, ее дети. Мать очень прожила тяжелую жизнь, и, естественно, мы с ней вместе потому что отец у нас был арестован в 1937 году, 29 сентября. 4 июля 1938 года он был расстрелян, у меня есть все документы. Он потом посмертно был реабилитирован. И вот наша мать вырастила нас, пятерых детей, детей, которые, которым старшему было 11 лет. А младшей сестре было два месяца. И вот 37-й год, потом военные годы. И я хочу сказать, что я до сих пор удивляюсь, как это она смогла нас сохранить. 20 лет к нам в дом, ни один человек не зашел. И мало того, все боялись, и что эта семья врага народа и конечно нам не подавали руки и мы дети выросли в какой-то изоляции я 15 лет бросил вот учебу и работал с братом мы работали контролерами на бак водопроводе в сорок году я работал в парке кирова художником я писал там афиши я помню патрули стояли надо мной и смотрели, как я работал. Вот здесь, на даче, в Нардаране, я вспоминаю детство свое. Отец уставший приходил с работы и обедал и хотел отдыхать. Сегодня я вспоминаю Насколько он умно и сердечно, когда относился к нам и устраивал внутренние домашние конкурсы. У нас, я помню, была чернилица такая серебряная. И он под эту чернилицу клал рубль и говорил, давал нам карандаши, бумагу и говорил, кто лучше нарисует там Чапаева или там фильм «Мы из Кронштадта». Вот тогда новшества были такие. И кино. Я ложусь спать, говорит, как проснусь, я вам дам, я определю, кто будет лучше. И вот он через два или три часа просыпался, мы тихо, молчаливо э, работали, соревновались. Вот этот конкурс сделал из нас художник. У меня э, есть потребность всегда работать. Всегда чувствовать жизнь. И то, что мне нравится, мне это всегда интересно. И я делаю... Вот... Потом вот продолжаю работу над этими эскизами, впечатлениями, которые были, я получил и от своих друзей, и от того, что я видел. Но это мое естество. В этом плане я стараюсь быть всегда в творческом напряжении. Творческие люди меня волнуют. Волнуют э, своей активностью, своей какой-то э, внутренней силой, динамикой. Поэтому в этом отношении вот, э, я не пишу буквальный портрет, там, композитора, а я образ создаю. Я работаю, работаю для того, чтобы отдать дань уважения своим друзьям, которые ушли из жизни, И те, которые рядом живут, может быть, соединить их творчество, может быть, чтобы как-то дать возможность, что они в будущем не только как жили своими произведениями, но еще произведениями искусства, изобразительным искусством. Надо увидеть в жизни, надо увидеть в жизни, что тебя взволновало и, и донести это, знаете, целый процесс, когда ты делаешь эскизы, ты делаешь думаешь об этом и вдруг тебя осеняет, что только так надо это сделать. И только после этого ты переходишь на большую работу, понимаете. Это сложный процесс, но приятный, приятный. Самое приятное у меня в жизни, это, знаете, когда я вижу, что Работа завершается, и супруга подходит и говорит, «Тайер, надо остановиться». Вот вовремя остановиться тоже великая вещь, чтобы не испортить вещь, понимаете? Новое содержание всегда надо создавать в новой форме. Открытие новых форм для нового содержания я думаю, что это знаковые такие пожелания, потому что новые задачи жизни иногда нельзя старой формы показать, значит, надо делать открытие. Я приветствую молодежь, которая открывает новые формы, открывает новые возможности для того, чтобы приблизить зрителей к себе. Знаете, вот это творчество, такая сильная сила внутренняя. Знаете, и вот он ведет тебя, понимаете. Поэтому иногда запланированная вещь, она не получается. А иногда, допустим, я думаю, почищу ну, палитру, а там смотришь. Целых десять часов работы. Не надо учить, а приобщить как-то надо. Вот к творчеству. И не надо, знаете мучает возьми карандаш, бумагу, рисуй. Не бывает такого. А так попросить, вот, прочитаешь и сделаю высвет. Но я хочу сказать, Айдан вообще хотела биологов стать. Они, группы ребят, ходили по улице Горького, во время праздников, все это. Я ее как-то нацелил что Она нет категорично была. Я буду делать. Я ее взял все-таки средней художественной школы. Ну, она меня послушалась. И вот, знаете, сейчас говорит она, папа, как ты хорошо сделал, что ты меня ввел в изобразительное искусство. Дела, что чем я заражена. Заражена искусство. Понимаете? Иногда надо и волю проявить, понимаете? Иногда лучше самому вести дела и справедливо вести, чем бороться против каких-то людей, которые делают неправильные шаги в отношении развития целого э, направления вот, в искусстве или каких-то личностей и других дел. Поэтому это выбор, понимаете?